Друзья, сразу скажу, что ни у меня, ни у супруги никогда не было животных в доме. Ну, за исключением рыбы. Так что, начитавшись книжек, посоветовавшись с друзьями, у которых есть собаки, мы поехали к собакозаводчице выбирать себе щенок. Первое впечатление – от состояния квартиры собакозаводчицы это, мягко выражаясь, шок. Все заслано тряпками, ловичками, линолеумом. Бегает стая собак со щенками. В общем, конечно, некоторое время мы просто стояли в шоке и смотрели. Три взрослых собаки, среди них бабушка наших щенков и мама. Два щенка, кошка. Это надо как-то по-особому любить животных. Я бы так не смог. Я прочно неправильно поняла. Сначала гристогон. Я так поняла, что это первое. Но это не прививка, это обработка Вторая, вот это вот то, что мы сделали. Так. И И в результате мы выбрали щенка. Хотя что душой кривить? Это щенок нас выбрал. И главная мама была не против Итак, получив подробнейшие инструкции, попрощавшись, мы упаковали щенка в переноску и отправились домой. Тобик, Тобик. А вот там он не подписан? Нет, нет. А что это такое? Плачет. Он не плачет. Ему ну, ну и столько, столько всего, ты чё? Ну, чё он плачет? Ты хочешь У Ты какаешь, что ли? Нет. Я такой, что ты какаешь? Нет, ну просто сидит, он тебя смотрит. Какаешь? Ну, говно размазывает, что спас. Я, я во-первых, нервный ехала сюда. Причем сколько, сколько радости принесет собачья, ну? Ну, во-первых, когда я буду на улицу ходить вообще это радость. Но ему надо сказали выгуливать. Это боевая собака. Ну ну слушай, я тебе говорю, столько удовольствия собаки. Давай. Олег, о! О, сейчас, сейчас, Теперь туда ему надо. Сейчас, сейчас доказается, сейчас доказается. Ты подожди, подожди. Я сейчас на ножок Нравится ему. сейчас, спасибо. А видно Запах Нужны, они общем, б... буйство, получить... Тобик Улегся посреди комнаты и уснул. Вот интересно, надо его тащить. В его домик или не надо? И все-таки перенасытившегося впечатлениями Тобика мы переместили в его новый вольерчик и оставили спокойно спать. Ночь прошла на удивление спокойно. И под утро наш Тобик был обнаружен на коврике на кухне, утро, где пахло марки. свежими блинами. Пахнет блинами свежими, пристроился на кухне и спит на коврике. Ну и по результатам первой проведенной дома ночи, вольерчик и все претендал Тобика были пересены, перенесены в коридор. Там ему как-то уютнее казалось, и нам тоже. Тоже место. Место. Место. Место. Место. Место. Место. Чего ты палец наживешь? Место. Умница. Какая ты умница. Молодец, тоже. Молодец. На, кушай. Ну и начитавшись инструкции в книгах, в интернете, начали потихоньку приучать его к вольеру. Заманивали его туда, гладили, давали какую-нибудь вкусняшку, запирали на некоторое время. Начинали буквально там с минуточки, с двух, чтобы он, самое главное, перестал скулить и потом получал заслуженную награду. Также, начитавшись книжек, пытались научить его играть мячиком. За мячиком бегал, бестолково, но бегал. Но все равно предпочитал тапки. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.